И еще круче, можно купить все возможные фрукты сразу и соорудить огромный праздничный фруктовый салат, как я показывал вот в этом ролике. Но такой салат конечно делается редко, два 3 раза в год по очень большим праздникам, типа день рождения 8 марта, 7 ноября, а вот если вам необходимо надежно и вкусно угостить девушку, а готовить вы особо ничего не умеете, на этот случай у меня есть проверенный и хорошо зарекомендовавший себя рецепт горячих бутербродов. Которые может приготовить абсолютно любой даже совершенно бездарный в поварском искусстве мужчина. Ну вот я тут даже специально вместо хлеба купил лепешки и показываю как сделать реально первоклассные горячие бутерброды. никакая купленная пицца там рядом не стоит. Все делается минут за 20 включая готовку и хочу обратить ваше внимание, что если я ломаю кусочки мяса, то их именно нужно ломать потому что если вы положите пластинку на хлеб целиком, то моментально убьете весь смысл горячего бутерброда. И ваша девушка от вас уйдет и правильно сделает. На кусочки мяса нарезаем помидорчик. Затем накрываем все это сыром. Сверху может добавить лучок. Особенно если вы рассчитываете потом целоваться. Теперь ставим в духовку на 180-200 градусов на 10-15 минут. И вот что у нас получается в конце. Я ни разу в жизни не встречал девушку, которой не понравилось бы такое угощение. И когда ваша любимая девушка в конце концов нарожает вам детей, то и дети точно также обожают горячие бутерброды. Но лепешки это так, очень редко. Обычно я использую хлеб, который выпекаю сам, но про это как-нибудь другой раз.